такие есть люди Но как хорошо зимой все проглядывается вообще сквозь деревья Листва не мешает пока вот тут табличка интересная появилась говорят что мы находимся вот здесь скал 7 братьев можно на вороний камень, кстати, туда пойдем, но пойдем через э, этот, через пруд. Скоро, кстати, может быть даже. Так, ну все, вот я, около семи братьев. Сейчас пойду пройду туда, в ту сторону, до конца. Потом вернусь и вот там вот. С той стороны там где-то раньше была качель, попробую потом ее найти. Ну такое вот шикарное место. На самом деле тут сегодня немного народу. Вот вчера тут был шлаг. Ну так-то да, тут он все Вот это вот скалами меня просто вообще поражает. Как она еще стоит. Когда-то она бахнется. По ней еще умудряются альпинисты лазить. Как мне страшно. Так, ладно, сейчас, в общем, пройду вот там вот еще. Есть тоже интересное место. Так, по камням я не пойду точно. Не хочу рисковать. Пройду сбоку, с солнечной стороны. Солнышко еще высоко, нормально сейчас как раз пройдусь, потом дрончик подниму. Кстати, Росыпь вот эта Она была Вот здесь стояла Это все, все Весь вот этот слоеный пирожок Вот отсюда бахнулся Когда-то Вот отсюда Ну и вот это соответственно тоже Все это упадет когда-то Когда все это падало, вот здесь вот где-то. Ну, вот по идее, что-то типа такого вот, тоже так, шук, сюда, тоже может упасть. вообще такой серьезный навес чудом держится еще он кстати тоже какие-то камушки есть иду-ка я до них дойду буреньком но этого вот дорога кстати вот идет оттуда где я машину оставил вот маленькие камушки Спинка сюда есть, значит сюда ходят, что-то смотрят. что тут, значит, есть интересненького. Ну, прикольно. Тоже весик. Вот здесь я не был. Эти камушки я вижу первый раз. Эпичного мало, но все равно прикольно. Ладно, все, возвращаюсь обратно. сейчас пройду с солнечной стороны кстати на канале есть видос как мы сюда ездили на уазиках вот кому интересно можете посмотреть там конечно основная тематика это бездорожье рубилова Сейчас я конкретно решил поснимать скалы эти. Кстати, есть еще такие, кто живут в Новоуральске, но тут еще ни разу не были. Поднимаем свои пятые точки с дивана. Поход одного дня выходного. В хорошую погоду. Бутики, термос. Я правда сегодня ничего не взял. Пошел налегке. Не захотелось тащить лишний груз. Странно, здесь почему-то сегодня альпинистов вообще нет. Здесь вот ключи набиты, здесь они обычно лазят тоже. Да и там где-то тоже набиты, да, они тут везде набиты. Аджико, что Нет. Тунки ставят со всех сторон. Его не видно. Ребята, это все. Кто там едет между этих сумах? Здесь там кто-то. же не проверяю. Так, здесь можно наверстались, но я не буду этого делать. Пройду просто сбоку. Ой, ой, блин. Так Ну все, грядка идет на спад уже Вот, сейчас я дальше там пройду Там есть еще скаленные выходы И там где-то есть Ну была Качелька Такая нормальная качелька была сейчас Посмотрим осталась она или нет Как, как бы вроде все закончилось, да, но нет там вот еще один есть, выход скальный вот здесь вот <с> такое место интересное трещина идет я не знаю, видно не видно сейчас на камеру Так, ладно, все, пойдем проверим качель Дальнюю скалу Как-то она даже вроде называется Надо по карте смотреть Но мне обычно лень вот, Кому интересно Посмотрите так О, качелька есть Шикардос Шикардос Подлечивали ее веревка одна подмотана или укорачивали укорачивали ой, что-то она а, она оторвалась, все-таки она выше была она сейчас здесь привязана, а была привязана вон там вообще, так же как и правая вот, и на ней я тогда раскачивался вообще туда вон к тем березам улетаешь сейчас уже получается неинтересно на короткой лямке ну и ладно. Пойду сейчас кто той схожу еще. Все, и надо дрончик поднять. Полетать и сходить все-таки, наверное, на разведку к той скале, которую я видел. От, от, от, ну, где заход к трем сестрам. Вот. Вообще там где-то проход есть на озеро. Озеро, озеро, озеро, как же оно белоусуское вроде что ли. Все, вот это вроде бы последняя скала. нормальный. Хотя он тропинка еще туда уходит. Не знаю, есть там что, нет. Кольского здесь лучше. Все, надо дрончик поднять где-то за ветром встать солнышко как раз облака вообще ушли все шикарно Дрончик запустил Сделал несколько пролетов Хорошо сегодня ветра нет Вообще красота В общем пошел я сейчас Постараюсь успеть еще туда сходить На ту скалу Которую я там увидел издалека Может это и не скала узнаю, Что там такое мне Интересно хочется мне туда сходить Вот такое место Очень интересно Ух ты ничего себе тут он на поняшках приехали, но ну, а это не пони даже лошади. Прикольно. тут вот, вот, вот, вот, Таблички вот этой вот не было. Указателя. Кстати, нормальные такие маршрутики, места можно посмотреть, что тут, где тут можно побывать. Прикольно, я так понимаю, что везде по маршруту. Вот в этих всяких точках там, наверное, такие же указатели стоят. Матайха. Чертово городище, туда тоже сходим. На Матайхе я не был. Тут где-то скалы Петрогронского еще есть. Вот здесь вот где-то, по-моему. Тут маршрут проходит. Значит, тут что-то все где-то интересненькое есть. Надо будет там посмотреть, погуглить. Вот такие дела. Ну все, пошел я. Время еще есть. Солнышко еще высоко. Думаю, что я успею на ту скалу сходить. Так, ну вот, вышел я к этой первой скале, который которой ходил. Там вот дорога идет на три сестры. И я хочу сходить вот туда сейчас. Ну, кажется мне, что ну, вот так вот. Вот реально там камни какие-то. Ладно, сейчас двигаюсь по садам. И где-то вот как раз я так вот смотрю, что с угла... Надо будет уходить направо, там через лес. А там лыбка, кстати, идет, вон вижу опору. Ну, нормально, там как раз, значит, это на лыбке где-то. Блин, еще проще. Я думал, там просто какая-то это... проплешина, а там лыбка Ну все. Солнышко еще светит, так что все норм. Тут параллельно садам, вот линия идет лыбка И она, как бы вот сейчас как раз здесь поворот. Здесь. Тоже есть дорога, садовые участки какие-то всякие тоже заброшенные и всякие. Ну вот по идее где-то вот здесь вот надо уже уходить направо. Сейчас посмотрю, может туда какие-нибудь тропки есть. Ну, туда все, опоры туда вон уходят. Прямо. И вот где-то вот, где-то вот.. Где-то вот здесь надо уже. Вот сейчас вот после вот этих участков посмотрю. По идее, где-то уже надо вон туда направо уходить. Ой, столько много всяких заброшенных участков, домов. Вот здесь вот вроде занимаются, он натоптано даже тут. Тут вообще домишка такой зажиточный. Даже видно, что на машине приезжают. Как бы прям по участкам-то не хочется идти. Но, по идее, вот надо мне вон туда уже пробираться. Не вижу я тут никаких тропок. Никто туда не ходит. Так, дальше опять уже участки начинаются. И я, получается, потихоньку выхожу уже на лэпку по которой я шел туда к трем сестрам. Ну что? Вот здесь вот я думаю, что надо начинать заходить в лес. Все. По идее, я тут недалеко сейчас уже пройти. И выйду на лэпку. Там уже и видно будет. Если что, тут же и вернусь. Снега немного. Нормально. Так, сейчас тут где-то найти бы только почище место. Да, вот здесь сейчас так вот и пойду пряменько. Короче, я буквально чуть-чуть вот прошел через лесок между участков и тут дорога. Дорога. По ней даже ездят. Это, видимо, ладно, не суть. Мне надо туда. Сейчас попробую вот по этой все-таки дороге пройти. Я думаю, что она ведет как раз на ту лепку. А здесь он я уже вижу какие-то... Ну, не скалы, конечно, но что-то уже такие, какие-то бугры, грядки. Но они могут перерасти в что-то интересное. Может по ней уже пойти. Никак не, не, не, не, не проглядывается лепка. Ну, по идее, дорога идет примерно в ту сторону. Наверное, все-таки выйду на лэпку. Жалко, что я ничего с собой не взял поесть. Что-то у меня такое вот... О, так, так, так. Чисто по расположению... Как раз, мне кажется, я тот скальный выход видел вот здесь вот. Вот как-то мне так надо идти все-таки. Это уже не вниз туда уходит, а мне надо все-таки, получается, наверх забираться. Наверное, все, вот сюда пойду сейчас. Просто так получится, что я сейчас там на лэпку выйду и буду подниматься опять в горку. Все, здесь сейчас пойду. Так вот, на, на хребет на этот зайду сейчас и по нему... Все равно туда выйду. Солнышко вообще радует сегодня. Тишина, ветра нет. Красота. Ну да, гребень туда уходит прям. Ну все, иду по нему, значит. Куда-нибудь выйду, да приду. Ой, а там что-то? Или... А, нет. Показалось, что там скала прям. Или скала все-таки. Непонятно, вон там он что-то проглядывается. где-то деревья так. Нет, скала. Все, значит, я это. Иду, иду верным путем. Я вышел на лэпку. Ну, летом тут на велике не проехать. Вон камушки. Ну, они не очень большие, но... Сейчас я их посмотрю. Там, дорога, кстати, идет по улыбке. Ездить по ней. Что такое ощущение, что там тоже какие-то огороды? Так, ладно, но ну, небольшие камушки. Тем более, вот россыпь уже, есть. было, была, видимо, больше скала. Рассыпалась. а может быть ее съели вот для этой опоры опора потому что как бы на таком постаменте стоит может отсюда камни брали так да вот это место я и видел он получается оттуда Так, ну что, откуда начнем обход? Сюда. Ну, такой не очень большой скальный выход. Под уже. О, здесь нормально так с этой стороны. На весик. Угу. О, как. Крутяк. Ладно, сейчас я сюда немного пройду еще. Может там еще что-нибудь есть? Ой. нет. Еще какая-то россыпь. Не россыпь, но как бы небольшой выход. Там что-то я особо ничего такого не вижу. Вообще по идее там где-то озеро. Блин, не сходить ли мне до озера? Сейчас я вот эту скалу обойду, пофоткаю. Там где-то озеро Белоусова. Уже прикольное место так-то. Ладно, сейчас гляну по карте. Такая-то трещина. Ровничком Гляну по карте. Сколько до озера. Просто хотя бы увидеть его. Дойти. Ну, кстати, где-то вокруг Белоусова что-то вроде тоже было интересно, Надо погуглить. Где-то где-то там тоже какие-то интересные камушки были. В общем, вот эта скала. Решил я все-таки пройти сейчас вот по этому гребню. посмотреть По идее до. не упал. По идее до озера, ну до болотинки. Полтора километра. Ой, нет, не полтора. Чуть больше километра, в общем. Вот, ну там болотина перед озером, так что хочу просто посмотреть. Как раз сейчас вот эти вот еще пройду бугры все камушки. Может тут еще что-нибудь интересненькое будет. Время есть, еще солнышко даже светит. Вот. Раз уж грядка началась, то она либо перерастет во что-то еще, либо где-то закончится. Это однозначно. Может быть, что-то еще интересненькое будет. Так. Оп. Блин, здоровый камень. Так. ну и дальше вон она туда уходит. Грядка. Ну вот такое еще тут вот нагромождение есть Ой. В общем, небольшие такие холмики. Один, другой так. Ну, по идее, вот туда все это и уходит в сторону озера как раз. Нормально. Ну, в общем, я прошел немножко по гребню. Дальше там что-то вижу, бурелом такой нормальный начинается. Ну и по идее я упрусь в болото, так что не знаю, смысла, наверное, нет. В общем, возвращаюсь сейчас обратно. Все-таки и все, и уже к машине и домой. В Белоусево надо будет посмотреть. Все-таки где там какие интересные камушки. И съездить, но скорее всего с трассы уже проще заехать, дойти да там, пройти. Вот. Тут такой смотрю, здоровый нарост, вообще здоровенный. Вот моя рука. Такой вот нарост на березе. Обалдеть. Так где я тут шел-то? Сейчас посмотрел по карте, еще где-то там вправо есть скала с интересным названием Тараканька Дерево обгоревшее Давным-давным-давно здесь был пожар Вот это дерево не обгоревшее Моложе Гораздо вот это вот старое дерево Сколько, сколько лет назад получается был пожар что его так тут вытесывали интересно сколько лет назад если такие вот уже свежие нормальные деревья наросли внушительные уже такие